Поэтому одно из простых упражнений, которые вам рекомендую проделать, это рассчитать свой собственный капитал. И проделать не только сегодня, а делать это периодически. И лучше, если вы это будете для себя фиксировать. Есть масса программ учета личных финансов, есть таблица Excel, есть, в конце концов, блокнот, кому как удобно. Основная суть для того, чтобы вы, основная задача ведения учета, контроля ваших финансов, чтобы вы, ну так, взглянув, взгляд сделали на свои отчеты, да, и вам не надо было долго-долго где-то -долго копаться в цифрах, а вы понимали, где вы находитесь, вы остаетесь на месте, вы прирастаете в вашем капитале. да. Несколько вопросов, которые я написал, которые неплохо было бы для себя задать, и, в общем-то, посмотреть. Вот этот капитал, который вы накопили, сколько лет у вас ушло на формирование этого капитала? Неплохо прикинуть, на сколько лет, месяцев или там дней жизни хватит этого капитала? Сопоставить, а сколько вы еще планируете работать? Да, ну и, собственно, подумать о тех самых целях, какой капитал, какому сроку вам необходим. Упражнение простое, но я вот этот отчет активы-пассивы считаю одним из самых важных, точнее, самым важным. Да? И я его рассматриваю как такую фотографию, снимок вашего финансового положения на конкретную точку, вот на сегодня, например. Она показывает, в общем-то... Что у вас есть, что вы должны, и разница – это и есть ваш капитал. Если вы такого отчета для себя еще не составляли, проделайте, я думаю, это вам будет достаточно полезно.